Следующий доклад сделает Валентина Петровна Миронова. Он называется «Толковый словарь языка карельских причитаний. Первый опыт карельских исследователей фольклорной лексикографии». Долгое время в российской науке язык устного народного творчества не был объектом систематического лексикографического описания. Хотя целесообразность появления словарей языка фольклора сомнению филологов никогда не вызывала. Следует отметить, что несмотря на недостаточное внимание, лексика фольклорных произведений все же использовалась специалистами при составлении толковых словарей литературного языка или каких-то региональных словарей. Однако включение подобных лексел в традиционные словари не снимало проблем фольклорной лексикографии, поскольку в традиционных словарях устно-поэтическое слово не получало полного описания в контексте фольклорного материала. За рамками изучения оставались семантика функциональной особенности слова. Все эти факторы способствовали созданию специальных словарей языка фольклора, в которых была представлена лексика устно-поэтических произведений или лексика произведений одного жанра описание, которое в полной мере отражало бы фольклорную языковую картину мира. В Институте языка, литературы и истории созданием самостоятельных словарей языка фольклора не занимались, хотя, несомненно, попытки изучения фольклорной лексики, лексики отдельных жанров предпринимались неоднократно. Примерами могут служить составленные исследователями в качестве приложений так называемые словари малопонятных слов, в которых описывается лексика, выявленная в отдельных фанклорных жанрах. К примеру, малопонятная лексика корейских эпических песен или йог. Вот на слайде представлена так, э, страница такого небольшого словаря, э, представлена в сборнике корейской йоги в качестве приложения. Региональные словари карельского языка также включали подобную лексику в свой корпус. Составители при этом делали отдельные пометки и давали разъяснения. Вот я небольшую, небольшой тут, э, скан сделала из э, словаря э, Макарова карельского, «Словарь карельского языка». И там э, вот слово «итке» и в этой словарной статье есть э, слов, объяснение э, толкования этого слова с примерами, и в том числе есть примеры из фольклорных текстов, и такой пример, как Луви который относится уже непосредственно к лексике причитаний. Идея создания словаря языка причитаний с этимологическими и историческими исследованиями о значении потайных слов высказывалась у Нелна Семеновна Конка в докладе на семинаре в Финском городе Йоэнсу еще в 1968 году. О необходимости пояснения причетной лексики говорили многие собиратели и исследователи фольклора. Одним из первых об этом писал Элиас Лёнрон, обнаруживший в 1835-1836 годах образцы корейских причитаний, цитата, «с ужасными словами, которые не понять, не уразуметь с одного или двух раз», конец цитаты – Непонятность причетной лексики объяснялась Леонградом архаичностью жанра. При этом он подчеркивал, что тексты плачей могли быть полезны для лингвистов и историков языка. Уже в конце XX века на необходимость создания словаря языка корейских причитаний указывали финляндские ученые Верти Вер Таранта и Лаури фонка. В ходе подготовки доклада обратилась с вопросом к Александре Степановне, что ее сподвигло к созданию словаря. Она ответила, время шло, накапливался материал, опыт, 30 лет работы с языком причитаний, так тоже, если не я. Я все время обращалась к чему-то новому, малоизученному. Корейские причитания, тунгутские карелы, южнокорейская эпическая поэзия, в некоторых, случая, в некоторых случаях обозначала лишь проблему. В случае с карельскими причитаниями посвятила этому всю свою жизнь. Работа над словарем корельских причитаний это было первоначальное название рукописи, велась в рамках плановой темы в секторе фольклора с 1996 по 2000 годы. С самого начала автор столкнулся с огромным количеством трудностей. Они были связаны с выявлением значения архаичных слов и выражений, с расшифровкой и насказаний. В качестве неких образцов Александра Степанна использовала все доступные словари на то время, в частности словарь Словарь Турунина, Калева, Лансана, Теониден, Таустат, а также словарь этнографических понятий и терминов Ворола и словарь Федотова и фразеологический словарь корейского языка. Все эти словари видите на слайде. Основная трудность, по мнению автора, состояла в том, что словарей, посвященных языку одного жанра, не было. Хотя следует отметить попутно, что в Курске практически в это же время велась работа над словарем языка русского фольклора, в котором была рассмотрена э, лексика былинных текстов. Александра Степановна вспоминает, надо было определить способ подачи материала, структуру словаря. Все это плод собственных долгих размышлений, и посоветоваться было почти не с кем. Я понимаю, что могли быть и другие варианты, но я сделала то, что смогла, сделала первый шаг. По годовым отчетам сектора можно проследить за ходом работы. На первоначальном этапе автором был составлен каркас словаря, написано 1100 словарных статей. В словник было включено 1240 метафорических замен или иносказательных выражений всех терминов родства, отдельных понятий, явлений, предметов и так далее, встречающихся в текстах корейских читаний. Планировался объем, 15-16 авторских листов. Основной материал к словарю собирался на протяжении многих лет в то время, когда Александра Степанна занималась сборником корейских причитаний, работала над монографией «Витохорический мир корейских причитаний», а также готовила многочисленные доклады, конференции и научные статьи. Некоторая часть представленной словарей лексики была выявлена уже в ходе подготовки над словарем. Выявлялся материал в научном архиве Корейского научного центра. Центра фонограмм-архиве ИЛИ и фольклорном архиве Общества финской литературы. Появление новых лексем затягивало представление окончательного варианта рукописи. Первоначальное обсуждение рукописи словаря состоялось в декабре 2000 года. Александра Степановна в тот момент признавала, что это не окончательная версия и дальнейшая доработка еще потребуется. При обсуждении сотрудники сектора фольклора и языка знания высоко оценили готовящуюся рукопись словаря. В частности, Вена Петровна Федотова, выступающая как рецензент, отмечала, что это первый словарь культурной лексики, готовящийся в институте. В качестве предмета изучения была выбрана труднейшая архаичная терминология. По мнению Федотовой, Степанова справилась с поставленными задачами. Цитата. «Словарь сделан в правильном русле, работа завершена в авторском варианте». Конец цитаты. Предлагалось расширить водную часть, написать подробнее об уменьшительно-ласкательных формах слов Встречающихся в текстах при читании. Сотрудники сектора также внимательно ознакомились с рукописью. При обсуждении, наряду с положительными сторонами работы, они указывали на те моменты, которые бы позволили бы улучшить словарь. К примеру, было обращено внимание на построение словарных статей, на выбор опорного слова, в какой форме оно должно быть представлено в корпусе к словаря, на предложенные переводы, считая, что эти переводы должны быть более точными, максимально приближенными к оригиналу. Возникла дискуссия по поводу названия словаря, поскольку авторский вариант «Словарь корейских прочитаний» не в полной мере отражал специфику представленной рукописи, были предложены различные варианты автору. После обсуждения было вынесено заключение, что словарь нуждается в существенной доработке, особенно в связи с, э, с выявлением новых слов и, соответственно, с написанием новой словарной статьи. В 2001-2002 годах работа над рукописью словаря продолжалась по индивидуальному плану. В центре внимания были приложения. Были осуществлены переводы всех метафорических замен на русский язык. Написаны вступление к приложению в целом и к отдельным разделам. В процессе работы с материалами, хранящихся в научном архиве, было выявлено дополнительно более 180 лексем, требующих толкования в словарных статьях. Общее количество, общее количество слов в словаре насчитывало 1470 единиц. В целом, работа над словарем в рамках плановой темы и работы по индивидуальному плану продолжалась в течение 9 лет, хотя, несомненно, следует учитывать весь предшествующий исследовательский опыт работы. Александра Степаны «Над данным жанром». В 2003 году автором велась окончательная подготовка рукописи к печати, а в 2004 году книга, получившая название «Толковый словарь языка корейских причитаний» вышел в свет. Общий объем печатной версии словаря – 21 учетный издательский лист. В словарь вошли вступление от автора, в котором описывается предыстория создания словаря, водная часть э – названная о некоторых особенностях языка причитаний которые в которой дается определение метафорическим заменам и приводится их классификация. Пояснение к пользованию словарем дается детальное руководство для всех тех, кто возьмет в руки этот словарь. Основной корпус словаря разделен на, на два больших раздела. В первом разделе он представлен у меня на слайде, там еще на слайде. Первый представляет собой свод и наказательной лексики, в котором представлены различные термины родства мать, тя, дочь, сын, родители и так далее, наименование предметов, явлений, понятий, а также употребляемые в притче русские заимствования. Автор определил лексику в 70 тематических разделов, каждый из которых имеет краткое пояснение. Вот на примере на слайде у меня взята метафорическая замена термина «муж». Она начинается кратко, кратким пояснением этого термина, где оно употребляется. Затем идет внутри раздела. Уже идет разделение в зависимости от типа образования. То есть идут односоставные, двусоставные и сложные метафорические замены. И внутри этих групп уже идет градация на локальные традиции. Учитывалась севернокарельская, среднекарельская и южнокорельская традиция. Здесь мы видим, что выбраны, выбран определенный принцип указывается слово или э, словосочетание, дается его перевод. Затем э, вторая часть э, словаря, и во второй части уже идет э, толкование семантики функции отдельных лексем и причитаний. Таким образом, это... Выглядит, то есть все слова расположены во второй части в алфавитном порядке, вне зависимости от того, к какому термину они принадлежат, и дается пояснение. Сначала дается буквальный перевод, а затем уже дается пояснение с многочисленными примерами, взятыми из причитаний, из текстов причитаний. Ну, еще на что хочу обратить внимание, что э, помимо, помимо лексики, которая, которую можно перевести или которую Александра Степановна попыталась перевести, в словарь включены э, асимантические слова или так называемые слова вставки. Вот, например, слово «инва» пишет слова, слово «ставка» переводу не, при, не подлежит. Я думаю, что вот на мой взгляд это очень важно, что Александра Степанова включила такие слова в свой словник, поскольку когда вот мы начинаем переводить причитание, то именно эти слова вызывают большую трудность. Возникает такая путаница, и всегда можно понять смысл той или иной фразы. Когда обращаешься к словарю, вот, Сколько я переводила причитание, то... Очень подробно описаны эти слова-ставки, эти примеры, которые даны в словаре неопытному фреклористу, молодому фреклористу, языковеду, лингвисту, хоть кому, этнографу. Они очень, я думаю, пом помогут именно в понимании текста, сложного текста э, причитания. Э, книгу, книга Александры Степановны получила высокую оценку. В 2005 году книга стала лауреатом номинации за уникальность научного исследования в конкурсе, организованном Ассоциацией книгоиздателей России. В 2012 году толковый словарь языка корейских причитаний был издан на финском языке и перевод был осуществлен автором совместно с Эйлой, Степановной, с Эйлой Степановой. И, на мой взгляд, финоязычный вариант словаря, конечно же, облегчит работу филляндских исследователей, занимающихся корейскими причитаниями. Но хочу подчеркнуть, что перевод на финский язык, я думаю, что это была еще отдельная работа, поскольку перевести и объяснить все эти термины и особенно примеры, это очень сложная работа. Ее смог выполнить только тот, кто действительно причитаниями, причитаниями долгое время занимался. Степанова, рассуждая о месте словаря в своей научной карьере, говорит, создание словаря считаю основным итогом своей работы в области изучения причитаний. Действительно, создание подобного словаря Действительно, создание подобного словаря было под силу исследователю, который имел огромный опыт работы с причитанными текстами и с фольклорными текстами в целом, свободно владел корейским языком и прекрасно знал саму традицию причитывания. В настоящее время толковый словарь языка корейских причитаний активно используется исследователями разных специальностей, фольклористами, музыковедами, лингвистами, занимающимися в первую очередь корейским причитаниями. Однако большим подспорьем он является и для тех, кто изучает и другие фольклорные жанры, например, примеру, песни, йоги, сказки, а часть колыбельные песни, загадки и пословицы, поскольку в этих жанрах сохранилась архаичная лексика. Подводя итог, хочется еще раз подчеркнуть, что толковый словарь языка корейских прочитаний стал первой лингофольклористической работой в ИИЛИ и дал начало развитию нового направления филологической науки. И мы думаем, что такие работы посвященные лексике других фольклорных жанров еще появятся и его авторами станут сотрудники нашего института. Спасибо за внимание. Спасибо, Валентина Петровна. Будут ли вопросы? О, есть вопрос, пожалуйста, Сиевич. Валентина Петровна, поясните, пожалуйста, вот у вас уже традиционно северокорейская, средняя и южно-корейской традиции, да? Да, да. А вот, скажите, пожалуйста, а люди, какой традиции лежат? они Нет, же тоже там не нужны. Они, они находятся на пограничье да, между Южной и. Средней Карелии, но часть людей, мы относим к Южной Карелии, Ситозерские, например, и, О, и Олонинские, Михайловские, да, Карелы. Кандапурские Карелы, это тоже Южная А тоже где-то средняя, должна быть. Ну, в Средней Карелии, вот, фоль По -моему, фольклор фольклорная, фольклорная, фольклор фольклорная фольклор традиция, она не всегда совпадает э, с, языка, с, с, с делением на, на речи, mm -hmm. да, да, Средней Карелии мы относим Медвежегорский район, Паданы, Ментуселька. Ага. Вот это Средняя Карелия. Ага. Это ага. фольклорная традиция. А что северные людики могут и к Средней ну, все-таки больше я думаю мы их причисляем к Южной Карелии, там а. Петровские, Святозерские и Алонинские Михайловские. А вот у собственно Карелов вот это Ребольские Карелы, это южно. Ну, фольклорно мы относим их к Северной Карелии. -северной, хотя, да? хотя я знаю финляндские исследователи-лингвисты эти говоры считают Алонинскими. А там еще называется южно-карельские город. Южно-карельские, вот. да. Ну, мы да. Оливиков, фольк значит, к южно-карельской традиции. Да, оливики и людики относятся к южно-карельской фольклорной традиции. Так, так, да. вот и, и Александра Степанна, когда в своем словаре делала такое деление, вы видите, что там всегда в скобках есть выделение. Юг, это Южная Карелия, СК, это Северная Карелия, эс, это средняя Карелия, там еще есть общая карельская, она отмечает, это как, этот термин распространен во всех локальных группах Карелов. Валентина Петровна, спасибо большое за доклад. Александре Степановне здоровья, желаю долголетия. И хотел, раз, раз мы затронули тему людиков, вот такой вопрос, не знаю, получится ли ответить, а, вот к Людиковской притчатной традиции, есть ли какие-то особенности у нее, или ну, че, какие-то черты у, присущие именно Людиковской, или она, как вы сказали, общ, это южно традиция, и как бы а, они все схожи, Людиковские и Людиковские причитания. Ну, вы тут вы, вы относитесь, к, относитесь к людиковским причитаниям с точки зрения языка или с точки зрения культуры. Да? Если говорить с точки зрения культуры, то все-таки причная традиция, она единая, общая. Для северных, для южных, для ливиков, для людиков есть какие-то свои локальные отличия, но они минимальные. Надо тут очень подробно рассматривать тексты, может быть, в южнокарельских причитаниях больше русского влияния какого-то, и в лексике оно как бы отражается, если мы причинную традицию посмотрим. Я думаю, что как бы отдельно рассматривать людиковскую причинную традицию, вот я считаю, что не нужно. Мы ее рассматриваем как единую все-таки традицию. С точки зрения языка, конечно, там лексика, она отличается. Отличается, да, от Южных Корелов, от Северных Карелов, я бы не стала ее прямо так отдельно рассматривать. Может быть, какие-то отдельные мотивы и сохранились, и присутствуют там, которых не там у Ливиков или у Северных. Но тогда мы должны понимать, откуда они это были, была вот чисто их традиция, но откуда они, почему она у них сохранилась? Хорошо, спасибо. Я просто э, в статье у Людмилы Ивановны читал, что у ливиков э, как раз-таки русского... Э, Влияния? Да, не наблюдалось, как у людиков. То есть ливики не причитывали по-русски, получается, правильно вас понимаете? А так как людики, они причитаниями, То есть у них русскоязычные причитания были распространены. Да в последнее время уже распространены. последнее время распространены. А у ливиков э, даже в последнее время не было русскоязычных. У Ливиков было, конечно, гораздо меньше, можно сказать, даже не было русской притчи, но на рус... причати на русском языке. А на Людиков, возможно, влияло именно вот за Зоонежье, вот все эти русские, которые жили вот ближе, вот и на Сигазерских, возможно, Карелов, вот там вот, где было сильное русское влияние, там и есть, возникает. Но, но... Ливики, которые жили в окружении ливиков, же, да, русский язык у них меньше был распространен, то есть они лучше сохранили свою культуру и язык, а людики, может быть, проживавшие на границе с русским населением, эту, это влияние испытывали сильнее, поэтому и куль... языковое влияние и культурное влияние у них было сильнее, поэтому и причитание на русском языке они заимствовали больше Поскольку язык может быть, они русские знали лучше, чем. So, конечно. Конечно. Конечно. конечно. Mm -hmm. Как мы знаем, что как мы знаем, что у, Алон... у Волонце пели лирические песни как на русском языке, так и на корейском языке. Алонец это тоже как бы граница, да? Мы понимаем русского и корейского населения. Там очень много влияния городской культуры, вот у Алонинской Карелии. Но это можем Потом мы с вами на эту тему можем поговорить еще. Да, и я, я вот, если можно, вот хотела бы сказать, вот, наверное, как раз в той статье, вот, которую вы вспомнили, я приводила таблицу о различиях вот фольклорной традиции. Я хочу подчеркнуть свою идею, которую все хочу пронести постоянно, что фольклорная традиция вообще очень мало отличается между вот этими носителями наречий трех. Она в фольклоре, это отразилось очень э, мало, если не учитывать языковые различия. Я вас за то, да, что все-таки традиция, не знаю, как вышли, пришли, изучая людиковскую похоронную традицию, нашли там много различий, но вот в целом традиция, я считаю, единая, народ единый. Спасибо большое. Ирина Алексеевна еще да. хотела. Да, Ирина Алексеевна. Валентина Петровна, большое спасибо за интересный доклад. Мне как человеку, который много лет вел лексикографию, вообще было очень интересно послушать. И только я собралась задавать вопрос, вы в докладе ответили. Вопрос я собиралась задать по словам, которые ну, очень трудно действительно как-то перевести и объяснить что это обозначает и как это происходит в языке-источнике. Я с этим тоже постоянно теперь складываю, сталкиваюсь, потому что работаю с иностранцами. А скажите, а как вот эти слова, которые трудно объяснить русским, вот что за этим стоит выражением, представлением, реалии понимают ли вот эти выражения финны? для которых вы тоже делаете перевод этого словаря, сделан перевод этого словаря? Ну, надо сказать, что сами карелы уже не могут объяснить, да, что стоит за этим словом. И поэтому очень сложно пришлось авторам киноязычного перевода, чтобы каким-то образом объяснить вот это семантическое слово. Mm -hmm. Они писали как слово-вставка, слово, служащее в, в определенной фразе, причинной, да, для соблюдения ритма, литерации. То есть это как непереводное семантическое слово. Не пытались. Если нет такой возможности, не пытались бы никак толковать, никак переводить. Это действительно очень сложно. Нет, нет, нет. Дел, дел, дело не в том, а понимают ли финны, может быть, как раз их сторона -то как раз понимает, что там стоит. Вот такие исследования вы не проводили? Я думаю, что финны еще меньше понимают, чем успелы, да, потому что у меня был опыт общения с исследователями, занимающимися корейскими причитаниями, и для них язык очень, очень сложный, корейский бытовой язык еще для них как проще, они его понимают, а вот язык причитный, там же очень много архаичной лексики, такой лексики, которая уже утратила вообще свое бытование, они, в я думаю, что для них большая подлога. Переводах понимание текста, хотя много текстов уже переведено. Я думаю, что даже некоторые, кто владеет русским языком, им легче прочитать русский перевод, чем вот корейский первоисточник. Uh -huh. даже, uh -huh, спасибо. А скажите, проводилась ли статистика, как много таких у вас э, слов? Слов стало, Да, да, да. Слов. Но их достаточно много. Я вот честно говоря, статистику не, прив... не проводила, но вот когда я расшифровываю или перевожу причитание, я понимаю, что достаточно большое количество, и надо сказать спасибо большое Александре Степановне, что она практически все эти слова отметила в своем словаре. Не приходится ломать голову уже, как перевести то или иное слово. А как вы думаете, это знаменательные слова-обставки или служебные все-таки какие-то? Ну, сложно сказать. Чаще, чаще, наверное, все сложно сказать. Может быть, они первоначальные и имели какое-то толкование, какой-то перевод, но мы утратили, утратили утратили это слово и не можем его толковать. И даже носители языка, Александра Степанова, выезжая в поле, она работала с информантами, она могла расспросить и спросить о каждом слове. Но если уже носители языка, не могли его сами толковать, то уже исследователи очень сложно. Хотя, конечно, может, в помощь этому взять какие-то еще словари и попробовать как-то докопаться, да, не знаю. Пока mm -hmm. мы этим специально не занимались, но достаточно много, и статистики я тоже не проводила, но я знаю, что вот в самих текстах, очень много, особенно вот в северно текстах, очень много таких асимонтических слов.